Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! -ру -ру. Сегодня мы смотрим видео под названием «Я сплю со своей мамой». Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. 3, 2... Один. Ноль. Все те, кто поставил лайк, удачи, отправляется к вам. Но мы начинаем. Я сплю со своей мамой. Папа. Погнали! Доброго времени суток. Меня зовут Фрэнсис. В своей истории я расскажу о том, почему я сплю со своей родной мамой в одной постели в 16 лет. Тебе страшно. Начну с того, что мы всегда жили вдвоем с матерью. Отца я не помнил. Мама мало о нем рассказывала. Но в целом мне вполне хватало матери. Мы с ней были очень дружны. Она обожала меня, и поэтому он, я не испытывал челес. недостатка в любви. С самого детства я не помню человека более доброго, чем мать, который проявлял бы такую заботу. Мама также следила за моим внешним видом. Уже в школе я был настоящим Дэнди, всегда безупречно от утюженной рубашки, крахмальные воротнички. Вещей много не было, но те, которые покупали, были дорогими и стильными. Я выделялся среди своих одна. Девушку какую-то розовую толкнул, он чул. Что... Нарцисс, что подождите. Поэтому пользовался симпатией не только у ровесниц, но и девочки из старших классов искали встреч со мной. Ой. К тому, что я был ухожен, прилагался и высокий рост, и привлекательная внешность. Мама сама продумывала мой имидж. Даже прическу она придумала сама. Маменькин, сынок. Волосы у меня были волнистые, темно-каштановые. Мы их зачесывали на... Господи, он рассказывает о себе уже больше, чем я о себе рассказываю за всю свою жизнь, ей-богу. Э, у меня были вот такие вот шмотки, вот так они стоили, они были дорогие и прикольные. А волосы, мои волосы были каштановые, слегка вьющиеся. Что? А виски подбревали. Ой. Такая укладка вообще сводила всех с ума. Даже учителя проявляли ко мне снисхождение. Конечно, и глупым я не был. В прошлом году к нам пришла новая учительница истории. Как только она вошла в класс, сразу обратила на меня внимание, и весь урок не сводила с меня глаз. Все ученики заметили ее ко мне неравнодушие, а мне польстило такое отношение. На каждом школьном вечере девчонки наперебой приглашали меня танцевать, но я далеко не всех награждал своим откровенным взглядом. О, боже. Я выбирал самых красивых и стройных, и мне было все равно, что какая-нибудь из поклонниц рыдала от любви ко мне в школьном туалете. Потом я начал встречаться с девушкой, которая была постарше меня, После кино или кафе не я провожал ее домой, а она меня доводила до подъезда, Капец. целовала и отпускала бы свояси. Сама вызывала такси и ехала к своему дому. Через месяц мне она наскучила, да ее подруга не давала мне проходу. Она поджидала меня утром на школьном крыльце, после школы шла за мной следом, звонила, писала... Короче, я о чем скажу, тут такая история, которая очевидна мне с первого взгляда. Пацана избаловали дамы, начиная с мамы. И заканчивая всеми его одноклассницами-поклонницами. Вот, понимаете? Еще тот жук, я вам говорю. МС строила мне глазки, дарила мне подарки. Ой. Я не знаю, что между девчонками произошло, но они перестали дружить. <свист> и моя прежняя ухажёрка уступила место своей подружке. И особо не расстраивалась. Ухажёрка, Главное, что меня любили и считали великой честью. Боже, честь. я бы покончила с собой, если бы меня назвали ухажёрка. Ухажёрка Ксения Гара. Кошмар какой-то, ухажерка за мужиком. Рядом со мной. Так я менял девчонок, и меня веселили их воздыхание. Так что после школьного вечера меня пригласили прогуляться по парку. Мы шли большой компанией, среди них была и моя предыдущая девушка, которую я легко сменил на более продвинутую и успешную студентку престижного вуза. Господи, Неожиданно а мы вышли пустырь. на пустырь. Место было безлюдным и темным. Сейчас Невдалеке маячил силуэт недостроенного дома. <свят> <свят> Кто-то предложил испытать свою смелость. Отказаться я не мог, потому что это было делом чести. Но я должен признаться, что был очень пугливым. И как только я вступил в подъезд, мне... Альфонсишка. Трош покрыло мое тело. В груди что-то забулькало. Не оглядываясь и думая о хорошем, я стал подниматься по лестничным пролетам. Ноги все быстрее прыгали по ступенькам. Опомнился я, когда над головой оказалось небо. Было понятно, что нахожусь на чердаке, где установлены были только стропилы. Я подошел к краю, и ужас объял меня. Высота неимоверная. Стараясь держать равновесие, стал спускаться, машинально хватаясь за несуществующие перила. Преодолев всего половину пути, остановился, чтобы перевести дух. Сзади меня что-то хрустнуло. Я быстро оглянулся, но увидел только тень, мелькнувшую в проеме пустой квартиры. Прислушался, хотел позвать на помощь, но кругом уже совсем никого не было. Я продолжил путь и вдруг услышал стон. Такой приглушенный и жалобный. Затем показалось нечто в белом а -а -а -а. На голове устрашающая маска. Ужас объял. Вы знаете, сейчас будет вот это, вот в фильмах всегда так бывает. Когда у нас такой мальчик избалованный, такой весь он самовлюбленный, бессердечный принц, так скажем. В фильмах к нему приходит ведьма и говорит, ты превращаешься в козленочка. И расколдуешься только тогда, когда сердце девушки прекрасное полюбит тебя по-настоящему. И ты полюбишь. Посмотрим сейчас, что будет. Я вам говорю, так и будет. Я закричал и попятился назад. Споткнувшись о брошенный кирпич, я упал, и внезапно меня накрыла клеенкой. Я стал барахтаться, как рыба на берегу, но никак не мог выбраться, пока что-то не скинуло с меня эту клеенку. Когда я открыл глаза, прямо перед моим лицом склонилось существо со страшно длинными клыками. После его ядовитого смеха я окончательно потерял сознание. Очнулся на рассвете, голова гудела, сердце бешено колотилось. Я встал и кое-как доплелся домой, где увидел ошалевшую от горя мать. Она была несказанно рада, что я живой. Но это не было большим счастьем для меня. Теперь каждый шорох вызывал во мне дикий страх. Когда мама внезапно входила в комнату, я подпрыгивал на стуле. В глазах меня темнело, тело начинало трясти. Но даже самое страшное не это. Главное, что я не мог один оставаться в комнате. Не мог спать один. Это было более чем позорно, проситься поспать с мамой, когда это мне быстро. 16 лет. Это вынужденная меры. Прибегли мы к ней, потому что несколько ночей после случая на строке я вообще не мог спать. Я подскакивал среди ночи весь мокрый, кричал. За короткое время я похудел, осунулся И мама разрешила мне спать с ней Так. Мне уже не до девчонок Наказание. Стали. Весь сник и потерял к ним всякий интерес и В они том в роковом смехе клыкастого существа Кое-какие нотки мне показались знакомыми Какие? Я так думаю, что это была моя бывшая девушка а -а -а. Так она решила отомстить мне Теперь даже в школу меня возит на машине мама, чтобы мне было спокойно. Чокнулся. На работе маме посоветовали обратиться к доктору. Мы, конечно, пошли на сеансы гипноза. После двух недель лечения я стал замечать, что могу в сумерке сходить в магазин или вынести мусор. Но до полного излечения еще далеко. Не буду же я вечно с мамочкой спать. Я же все-таки будущий мужчина. Поэтому тщательно выполняю все рекомендации доктора. Никогда не думал, что испуг может перерасти в излечимый страх. Хочется сказать всем молодым, любителям злых шуток, решать вопросы надо как-то по-другому, а не прибегать к подобным злым розыгрышам. Если кто-то вас отверг, это далеко не повод делать подобное. Ведь испугать можно по-разному. У кого-то этот испуг выльется в икоту, а кого-то сделает ума лишенным на всю жизнь. Прежде чем мстить, надо подумать о последствиях. И в любом случае руководствоваться разумом, а не вспышкой неоправданного гнева. Это у нас больше выпуска. История была шоу о месте. Ну, нам изначально показали вот этого вот принца, которому отомстили девчонки. Я вам говорила, что они дают ему люли, они ему дали люле. То есть ты это хорошо отделался. Если женщина обижена, и зла на тебя, чувак, тебе лучше переехать на другую планету, я тебе серьезно говорю. Но тебе повезло. Можешь спать с мамой до конца дней своих. Если обижаете девочек и воспринимаете их как что-то должное, ждите пацаны